Дорогие друзья, приветствую всех на нашем сегодняшнем открытом переносе спортивного клуба Авокадо, на которое собралось рекордное количество боксеров возраста от 7 до 17 лет. Боксеры представляют различные клубы города Харькова. Это и Лидер, и Локомотив, и Харьковской области, и ХТЗ. То есть достаточно широкий спектр боксеров различного уровня, от новичков до разрядников. Всем боксеров, как всегда, желаю удачи, честных боев, красивых побед. Занимаюсь боксом полтора года у тренера Виталия Пивоварова в клубе Авокадо. Мне очень нравится мой тренер, он всегда в меня вкладывается и не только в меня. Я стараюсь на все 100%. Сегодня был у меня боксерский дебют. Вышел в ринг, отбоксировал два раунда, еще выиграл, и мне понравилось, но есть еще чему стремиться. Моя цель – выиграть Олимпийские игры, и еще мечтаю стать чемпионом мира профессионалов в супертяжелом весе. Мне 11 лет, я занимаюсь боксом полтора года. Мне нравится бокс. Я занимаюсь секцией Виталия Пивоварова. Сегодня у меня открытое первенство и я очень хочу победить. Это для меня будет первый бой, но я постараюсь сделать все, чтобы победить.